8 апреля в Институте физики КФУ состоялся цикл научно-популярных лекций, посвященный году Лобачевского. Главными спикерами стали профессор КФУ Сергей Сушков и доцент кафедры геометрии КФУ Евгений Сосов. Основными темами для обсуждения стали геометрия Лобачевского, новейшие достижения в теории гравитации и космологии, а также планиметрия Лобачевского в модели Бельтра Миклейна. Отметим, данная модель носит имя Бельтера Миклейна и максимально тесно связана с некоторыми разделами специальной теории относительности. Адель Шамилова, Максим Матвеев, Универньюз.